Друзья, вы смотрите «Простые решения». Ленинградская область вошла в список регионов, где санаторный отдых зимой и весной вполне доступен. И хотя наш регион не входит в первые строчки по дешевизне путевок, Турстат уверяет, что у нас вполне можно найти полноценный оздоровительный отдых за 1700 рублей в сутки. Здоровье и впечатление. Вот чем следует возвращаться из путешествий. А что еще ценного можно привезти с собой из отпуска, расскажет наш гость, коллекционер, эксперт по монетам и просто интересный человек. Альберт Балтин. Здравствуйте. Здравствуйте, Альберт. Добрый день. А все мы из поездок привозим ну, какую-то мелочь, которая кажется нам, собственно, бесполезной. Но, может быть, среди них можно найти и... Полезные монетки? Конечно же. Для коллекционеров у них все монеты могут быть интересны, потому что им надо собрать все монеты. Вот, допустим, у нас рядом с вами Европа. Рядом? Рядом. Так вот, знаете, что в каждой стране, которая входит в Евросоюз и чеканец Евро, все евро разные. То есть в каждой стране свое евро, своя монета. Они не одинаковые. В Финляндии, допустим, одни евро монеты – в Австрии, вот я держу пример, Вот один евро у них всегда с Моцартом. Так вот, коллекционеру желательно собрать все монеты Европы, то есть все евро. Представляете, и Австрии, и Германии, и Финляндии, Италии, Франции. И так можно перечислить каждую страну, у которой чеканится евро. Представляете, есть специальные евро-альбомы, где тоже есть места, которые надо закрывать монетами. И поэтому... Вам коллекционер будет очень благодарен, если вы приедете, допустим, из далекой Португалии или Испании. Они не граничат с Ленинградской областью, и они более-менее редкие. Uh -huh. И поэтому чем более экзотична страна для... подальше от наших границ, тем больше интерес они вызывают у наших коллекционеров. Это потрясающе. А и а надо же собрать все номиналы. Вам же на сдачу не только один евро может быть, но и два евро, и пол евро. И 10 евроцентов, все собирается Даже один евроцент А вот в соседних, Эстонии, Финляндии Что оттуда ценного мы можем привезти? Оттуда тоже привозят, там же тоже евро Но там уже, скажем, они, поскольку они уже на границе, близко То очень много привозится этого И поэтому это увозится потом коллекционный материал за Урал И там за Уралом тоже надо собрать Там свои коллекционеры? Там свои коллекционеры, они везде я вот так скажу. Коллекционеры — это вечный двигатель. — Скажите, Альберт, а на какой номинал обращать внимание? — Если мы берем евромонеты, то, как правило, очень популярен номинал 2 евро. — 2? — 2 евро. И даже есть специальные альбомы, потому что именно почему-то евространы, да, вот евросоюзные, да, uh -huh. они любят памятные монеты делать 2 евро. Uh -huh. Обычные 2 евро, но там частенько попадается, как к какому-то событию. Хотя... Я вам скажу, что бывают случаи, когда один евроцент может стоить 10 тысяч. Например? Что же, в чем особенность этого что евроцента? Да? Он был отчеканен в 2001 году, когда первый, первый выпуск был. Так. Небольшим тиражом. Uh -huh. И даже есть еще европейцы и коллекционеры коллекционеры, -то, uh -huh. которые тоже хотят собрать все евро. То есть не только Россия. Народу-то <laughs> что-нибудь останется? А так опять? вот, получается, что ну, они, конечно, вымываются, но... Их дочеканивают новыми, новыми годами. А старые-то годы. Помните, мы говорили, что старые годы-то заканчиваются. Угу. И то, что мы сейчас с вами не ценим, через 15 лет это становится ценным. А эта история, нашумевшая, 2007 год, 2 евро, принцессы Монако. Тираж был 20 тысяч и одна штука. 20 тысяч и одна штука. С ее. Э, да, да, просит? да, да, да. 2, 2 евро. Вообще-то монета стоит уже порядка 150 тысяч. Для европейских коллекционеров порядка тысяч э, евро. А э, в чем причина? Маленький тираж или. 20 красивый? тысяч и одна штука. На всю Европу. А коллекционеров-то больше. Ну, столько кайф... в Ленинградской области, мне кажется. Поэтому. И в Европе, если вы случайно нагнетесь и подберете какую-то монетку, это незазорно, может быть. Может быть, есть смысл сразу достать лупу и посмотреть, чей профиль там может быть, изображен. Любой профиль Анфон. будет цениться. Да? Главное, чтобы она была не затерта. Монеты из каких стран еще могут обогатить меня? Ну, такая экзотическая какая-то, вот необычная. Я вам так скажу, что если у вас там будет на монете крокодил, или слоненок, или обезьянка, или попугай, это будет восторг для коллекционера. А такое бывает? Да, конечно. Африка, Азия, Южная Америка. Поэтому красивые очень монеты с рыбками, с дельфинчиками, с акулами. И неважно, какого года. А Есть коллекционер, который собирает животных. Ах, вот оно как. Я знаю одного человека, у которого самая большая в мире коллекция, на которых изображены кошки. Кошки? Да. Вот исключительно... Тоже кошки. Потрясающие. И в разных странах мира есть монеты с кошками? Конечно. А как же... Есть они у нас в России. Вы не знаете, оказывается, на нас монет есть с кошками. Вы даже не знали об этом? Нет, конечно. Только она из золота. Номинал 100 рублей, золотая. Просвященная Пушкину Александр Сергеевичу. 99-й год. 100 рублей номинал. И там... Он ученый. Причем он такой маленький-маленький. В Греции, вот вы говорили, что привести из путек, да? А на Греции евро, если вы посмотрите на евро, там сова. А люди собирают птиц. А у вас сова греческая. А на Греции разве только сова? На, на одном евро сова. А -а -а. Каждый год сова, только разный год меняется на евро. А ему нужно каждого года, чтобы сова была. Он собирает подготовку. Альберт, скажите, если говорить про, про годовку, э э есть ли какие-то вот монеты, где был такой наименьший тираж, и, соответственно, в каком-то году это было? Э это, конечно, же, тонкости, которые... Я вам скажу, вам главное привести, потом потихонечку разобраться, а там... Коллекционер уже сам знает. Скажите, а сколько вот должно времени пройти, Альперт, чтобы э, эта монета, она, э, так сказать, выросла в цене? Вот время понимания, что это, допустим, вот этого тиража, ой, вот этого года маленький тираж, это, который методом э, попадания, вот, то есть коллекционер понимает, что вот наши же коллекционеры не, не имеют информации, но они вдруг стали замечать, что 2010 -го года монет мало. Как-то коллекционеры понимают, что монет стало мало. Что Он зашел делать? в чат. Ага. Они же это, это государство государстве. Ага. У них своя информация, свои каналы. В Ульяновской области сообщили, что там у них 2010 год. Все коллекционеры узнали об этом в России. Я понял. И из Ульяновской области пошли по ссылочке. Ага. Скажите, Альберт, а как и кто устанавливает цену? Допустим, на тот же евроцент, который сейчас ага. стоит 7 тысяч? Это коллекционеры по всей сети или есть какой-то, так сказать, центр коллекционеров, который распространяет эту цену? Каким образом определяется цена этой монеты? Это феномен. Есть какое-то поле, поле, нумизматическое поле. Эти коллекционеры подпитываются от этого поля, И цена определяется именно этим, этим движением коллекционеров, перепиской. То есть они понимают, что готовность заплатить за эту монету за такую цену. Они понимают, а что нет. эта цена устарела, за нее уже много людей. Коллекционер, ладь, с монеты, понимает, что за такую цену он легко продаст. потому что да. она, И он ее повышает. Планочку повышает. Ага. Уже меньше желающих купить. Ну, ну понимают. И вот так определяется вот эта среднеизвешенная цена. Она, это из воздуха, это просто не, это какое-то искусство. Это, в этом надо находиться, в этом состоянии, чтобы понимать эту цену. Но потом они закрепляют, они между собой общаются. Да, монета действительно стоит 8 тысяч, потому что ее нет. Понятно. Большое вам спасибо. <свят> спасибо, спасибо огромное, Альберт. Монеты всегда хороший сувенир. Я лично из каждой страны обязательно привожу какую-нибудь монетку, кстати говоря. Теперь буду к ним внимательнее. Да.